Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, в эфире программа политинформации ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Мы все с вами изучали историю в Советском Союзе. Кстати, надо признать, что в Советском Союзе историю преподавали хорошо, если она не касалась советского периода. Так вот, фразу. Вот тебе бабушка, э бабушка, да, вот тебе бабушка и Юрий в день знают практически все. Они знают эту фразу и к чему она прилагается, к какому времени и с какими событиями она связана. Почему я об этом говорю? То, что произошло во вторник в России, эта фраза стала как бы нарицательной. Владимир Путин, быстренько вернувшись, значит, было заседание Госдумы и обсуждался вопрос о распуске Госдумы и о новых выборах. Самое интересное, что многие обозреватели сначала это называли театром. Я лично называю это цирком, потому что то, что произошло, не иначе, как э, дрессировщик и звери, назвать нельзя. И, э, короче, во вторник все стало, из стало на свои места, стало известно, что Владимир Путин навсегда. Ген, э, перед тем, как мы начнем обсуждать эту тему наш телефон 847 4 0 5 -2 -2 0 ген давай мы а, немножко как говорится вернемся до да, вспомним вспомним, вспомним а, что к чему где и когда и как а, если вы помните в середине января а, владимир путин президент россии а, выступал с обращением к думе где а, опять же никто этого не ждал объявил о поправках конституции а, сказал о том что значит надо а, убрать вот эту приставку а, два раза с, перерыв, с перерывом да что должно быть только два раза только два раза для президента а, заявил о том что должен быть внесен госсовет в конституцию как работающий орган и а, что думцам депута российским депутатам нельзя иметь э, недвижимость э, и счета за границей. Была создана э, группа рабочая куда вошли, как э, по русской традиции, колхозники и крестьянки, и известные люди из интеллигенции, актер Машков, спортсменка Исымбаева, э, Мацуев, который часто бывает, кстати, в Чикаго, пианист. Вот они стали редить, решать, что же делать с этой конституцией. А, и пришли к мысли что она ну, решили что 22 апреля будет новое голосование по а, конституции во первых это должен быть естественно свободный день выходной вот в результате многие полит, политологи говорили что все это обсуждение это только ширма для того чтобы что-то как-то куда-то поставить путина после 24 -го года и вроде бы как бы говорилось о том что да ну Ширма, не ширма, никто толком не знает во вторник в результате все стало на свои места значит хроника событий такова что значит борец карелин известный спортсмен предложил значит подать значит думу э, в вот, думе расп сама распуститься и назначить новый выбор в связи с принятием новой конституции это поддержали все фракции кроме коммунистов видимо к этому э, об этом шла речь и спикер Володин э, это поддерживал но что-то пошло не так что-то изменилось в конструкции вот вот в этой конструкции которую они хотели принять, срочно приехал Путин в Думу. Он, кстати, там появляется всего лишь один раз в году, когда делает свое обращение. А, выступила тут же знаменитый космонавт или космонавтка, я не знаю, как правильно, наверное, сказать, наверное, космонавтка, первая женщина в космосе, Валентина Владимировна Терешкова, и сказала, о чем мы тут будем играться нам надо поставить Владимира Владимировича оставить э, как бы навсегда ну обнулить его сроки вот эта фраза мне кажется сейчас будет расхожей обнуление путина и чтобы путин имел право двадцать четвертом году еще два раза э, избираться самое интересное что сам путин выступил и сказал я буду это делать только если конституционный суд мне это разрешит ну в сегодняшней политической конструкции Естественно, понятно, что сделает Конституционный суд, который, кстати, в 1998 году не разрешил то же самое сделать Борису Ельцину, который э, обращался в Конституционный суд с тем, чтобы обнулить его сроки. Ну вот мы можем вот это вот обсудить о том, что Владимир Владимирович Путин до 2036 года, когда ему исполнится 84 года, скорее всего, скорее всего, останется единственным и неделимым, непотопляемым лидером Российской Федерации. 847 420 5200 Короче, Россия еще раз показала, что э, лучше всего не избирать президента, а, наверное, э, назначить э, человека царем, то есть обозначить его, да, и он как бы все время правит, плюс э, выбирает премьер-министра, и это была бы нормальная система для России, то есть вечно, вечно сидящий на троне царь Владимир I там, или II, какой там по счету он, должен быть в истории россии после Баномаха, скорее всего второй второй вот хотя он на второго бы никогда не согласился только первый владимир путин всегда только первый потому что как говорил а, еще один выдающийся деятель россии володин есть россия значит есть путин точнее есть путин есть россия значит нету путина нету россии его вот терешкова тоже как бы поправила и сказала что ну как-то мы без Путина, ну, господи, ну, что вы в самом деле э, рядите, там, решаете что-то. Россия это и есть э, Владимир Путин. Другие в России, ну, в принципе, я с ней где-то согласен, потому что, судя по Государственной Думе, которая на сегодняшний день в России существует, это действительно так, потому что люди, сидящие э, и получающие, кстати, огромные деньги, собой ничего не представляют как э, парламентарий. Как независимые, как независимые выбор, выборные, люди, да, выборные люди. Они абсолютно собой ничего не представляют, потому что это, я еще раз повторю, как э, дрессировщик и тигры в клетке. Когда по указке, значит, по этому, щелчку. щелчку они поднимают лапки, или там им говорят, значит, надо прыгнуть в это кольцо с огнем. Вот они этим занимаются. Это не, не тот парламент, который был при Борисе Ельцине, когда действительно были противостояния между различными партиями. На сегодняшний день этого в России нету Есть вечно сидящий на троне Владимир Владимирович Путин. А, Ген, у меня к тебе такой вопрос. Что может быть дальше? Как ты думаешь, вообще 22 апреля твоя идея? А, ну, кстати, надо сказать, что Владимир Путин сказал, что все зависит еще от народа. Он же да. демократический президент, правильно? То есть, вот как народ проголосует... Так как и будет, да. да как говорит. ты думаешь, как э, народ проголосует? Народ проголосует... А, кстати, я хотел бы заранее, может быть, э, все, кто будут нам звонить, звонить, пожалуйста, 4 00 00, а, чтобы каждый говорил... Э, с каким количеством народ проголосует за потому что как сомнений, вы думаете да да как вы думаете Сомнения у меня о том что это будет одобряем одобряем говорил жванецкий нет сомнений я бы сказал в районе 72 75 процентов будет полный полная поддержка Поэтому Путин разделит, кстати, как мне кажется, ответственность за свое новое воцарение, наверное, за свое царствование с богонесущим, как они говорят, мы Я, народу. Мне, да, мне тогда это неужели русский народ вот будем так говорить, будет вот с этим согласиться и все просто так вот и пройдет они проголосуют получат свои 75 процентов и дальше вот будет вот это вот как говорится абсолютно я даже не сомневаюсь в том что это будет проголосовано за а, при том что потом когда-нибудь дай бог нам всем здоровье все узнают что это было не 75 а каких-то 35 и что мы народ за это в самом деле то не голосовали как это было с революцией когда выяснилось что вроде как не вся россия была за революцию а, это ну какой народ такое правительство да вот э, я бы даже не сказал что в америке так у нас 50 на 50 а, какой народ, такое правительство? То есть вот уже, например, было объявлено, что региональные парламенты один за одним от Якутии до Чечни одобряют поправки, внесенные а, в Конституцию, а там сказано, что обнуляется срок. Кстати, выступил Песков да, и сказал, что эта мера только для этого президента. Для других президентов обнуления не будет. То, то есть эта мера не касается, например, того же Дмитрия Медведева, который, как известно, был, уже многие забывают, который был а, 4 года президентом. Вот эта мера для а, медведь, его эта мера не касается Медведева. Если даже при каких-то условиях он станет президентом, то для него будет только один срок. Его 4 года не обнуляются. То есть вот такая вот э, такое лицемерие то есть э, тебе можно но вот ему можно намного больше чем тебе вот поэтому мне кажется что здесь даже вопросов нет скажи ген а как ты вообще считаешь это нужно путину в большей степени или это нужно его окружению кто в этом заинтересован или это обоюдное желание э, будем говорить, двух сторон мне кажется что обоюдное желание узкого круга владимира путина его друзей и его самого у него для этого есть причины потому что он боится что придется нести ответственность за все то что происходило все эти 20 лет а его окружение естественно друзья хотят чтобы он остался потому что ну с помощью он гарант, он гарант того что они могут спокойно воровать и иметь власть над этим. Он же гарант по Конституции. Вот он гарант ихнего благополучия того, что они могут воровать и жить очень неплохо. У нас есть звонок, давай мы примем звонок. Говорите, да. пожалуйста. Добрый день. Братья Врумеры, добрый день. Добрый день. Начнем с того, что Путин был признан сильнейшим лидером во всем мире. Это даже тут и в ютюбе найдете многие руководители пишут есть... второе я не думаю что он хочет так потому что ему хочется пожить нормальной жизнью, а не решать все эти проблемы и третье русский народ боится понимаете что опять придет метр девяносто ельцин который будет выбегать из самолета писать э, на шасси а потом забегать назад в самолет пьяный и спать, когда его целая немецкая делегация ждет. Теперь вы говорите, какую ответственность? Вы не могли бы мне э, при моем присутствии назвать э, все его преступления Путина? Я бы хотел бы послушать. И третье, если будет время, я вам э, в конце передачи еще позвоню, расскажу про статью в msn.com. Хорошо. Которая в, в, в эту субботу вышло. А теперь я хочу вас послушать, какие преступления при моем присутствии. Хорошо, давайте, пожалуйста. Преступления. Значит, первое это Чечня, которой сегодня Россия платит а, дань. Первое. Второе. А то, Такая что... Стоп, стоп, стоп, стоп. Вы со мной, Чего пожалуйста, вы со мной, пожалуйста, не спорьте. Я вас выслушал, ваш вопрос. А вы теперь послушайте мои ответы. Хорошо. А я дальше продолжу. Преступление продол нет, а, а, а, при, при, то, что российский народ сегодня платит дань Чечне, это абсолютное. Второе. Беслан – это абсолютное преступление, которое не хотят расследовать. Многочисленные убийства от Бориса Немцова до депутата Юшенкова, Щекочихина и третьей десятой, которые не расследованы и до сих пор не ясно, кто это сделал четвертое плюс, плюс значит на дубровке теракт на дубровке который опять же не расследован и до сих пор никто не знает почему столько людей погибло при попустительстве фсб которая освобождала освобождала это значит обогащение ближайшего круга путина братьев ротенбергов Значит, тимченко, люди, которые не были абсолютно даже близко богаты. Война в Украине, а, а, абсолютно. Грузия. Грузия, а, где президентом был Медведев, но руководил этим всем премьер-министр а, Путин. А, значит, Крым. Крым, Крым а, который... Ну, для русского народа это будет спорно. Это будет спорно, потому что все-таки Крым наш, они считают, и как это было сделано, это проститься. Но вот хотя бы те вещи, которые я вам назвал, просто на вскидку, просто на вскидку, сразу. Вы это считаете... А да, щ... вы понимаете, а, ну, вы абсолютно... Кто у нас расследовала пш... Эпштейна э, убийство а? в, тю в тюрьме, когда его повесили? Алло. Да, да, да, да, да я слушаю вас. Вы, скажите, подождите, мне. вы мне скажите, Дэн, а, ну, ой, Дин, Вы, вы понимаете, а, а, и Грузия, и Украина устроила наша страна. Да, уже наша это, страна. А, а, уже а, а, Джулиани приехал, собрал все материалы и четко и ясно-понятно. Вы тоже будете зюляться. Дин, Дин, знаете что? Я вам скажу такую вещь. Мой брат просто очень интеллигентный человек, он сам интеллигент разговаривает. Я давно с вами беседую и знаю, что все плохое, что в мире происходит, это идет от Америки. Вы живете в этой стране, но как-то интересно вы а, рассуждаете, потому что Америка во всем виновата. Извините, я, я вам могу скажу... Я слово сказать, вас прервать, не, не надо прерывать. Вы, вы говорили, потому, что я что молчал. Мне не нравится так. Вы мне, рассказываете вещи, вы мне приводите раз пример раз. Эпштейна, или абсолютно Дин. Или тебе говорят, Дин. Ты, Значит, э смотрите, слушайте меня внимательно. Я вам дал сегодня слово, да? Значит, э последний, это был мой последний, самый последний раз, когда вы его получили. Вы человек не сдержанный, не умеете себя вести. При этом абсолютно не любите нашу страну. Ну просто абсолютно. Вам все равно, кто стоит у власти, или Трамп, или демократы, вы ее ненавидите, хотя живете здесь очень долго. Таких людей, как вы, я больше в эфире слушать не хочу. Запомните мои слова и больше не звоните. До свидания. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Да. А курс вы забыли, он уехал отдыхать, а там люди обозвал потом их журт, Да, да, это я это я просто на вскидку сразу сказал, то, что да. мне пришло в голову. Ну, Курс, да, конечно, конечно, конечно. Ну недавно еще вот это тоже. <фанкотический> а, по поводу Курска хочу да. напомнить вам, Дин. Когда у Путина спросили, а что случилось с Лодкой, она сказала, он что сказал? Продолжение... Она утонула. Понимаете? Мы вас слушаем, Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы еще забыли э, вспомнить э, э, сбитие над Украиной. Сам... Линий. Да, да, это главное, да. Ну и кроме того нельзя сравнивать повешение в это вот с убийством политических, политических деятелей, которые Ну, ну это, это это это мелочевка это этого человека. Не обращайте внимания. Это просто так. Давайте, пожалуйста. Ну, слушаем. День. Алло, здравствуйте. Да. Пожалуйста, не включайте, не пускайте его в эфир, этот придурка. Нельзя же слушать то, что он несет. Вы, вы не знаете, я, я человек очень добрый и, как говорится, пытался дать этому человеку по по имени Дин Розен возможность себя как-то а, проявлять. Больше, я, это было много раз, больше такого не будет никогда. Все. вас слушаем. Добрый день. А что меня слушать, братья-брумеры? Вы же забыли самое главное. Он же ест младенцев по утрам и кровью запивает. Бред такой несете. Господи, как Гос... вас противно слушать. Не Я слушайте. Не слушайте. Пойдите, покушайте, погуляйте на улице. Благо сегодня очень хорошая погода. Не слушайте, не портите себе нервы. Но то, что вы нас слушаете, это говорит о том, что вам интересно. Поэтому, как говорится, это ваш выбор. Ген, мы продолжаем. Значит, правильно сказали основное то, что сейчас идет суд в Гааге над сбитым малазийским Боингом, что очень сильно, как мне кажется, аукнется России в будущем. Безусловно, это я вот просто называл то, что я сразу, сразу как бы мне вспомнилось. Поэтому вы считаете, если вы, я просто продолжу насчет преступлений, сколько людей погибло вот в этих всех а, а, происшествиях то что я назвал вы посмотрите что во время плохого ельцина и очень плохого горбачева которое я ставлю в кавычки слова плохой столько людей не погибло столько людей не погибло потому что каждая человеческая жизнь это целая планета а так как человеческая жизнь в россии мало чего стоит к сожалению я хорошо отношусь к русскому народу, но они себя не ценят и не уважают. Народ, который дает возможность избрать себе нового царя, кстати, не самого, не самого продуктивного, скажем таким словом, не, так, не, не успешного. Ну что стоит того? А, перед тем, как мы уйдем на рекламу, хочу тем выдающимся на нашим радиослушателям, которые обожают Россию, да, те, которые обожают Владимира Путина, съездить не на местные курорты, там в Майами или еще куда-то, или, допустим, в Чехию или еще где-то встретиться с русскими, которые там отдыхают, а съездите в Россию. Особенно желательно, чтобы вы съездили в глубинку и посетили больницы, которые там находятся. В город Торжок, например, съездить. съездите. Съездите по этой глубинке и посмотрите, что там происходит мне очень путевочке. интересно мне очень интересно как вы после этого станете на эту страну смотреть легко сидеть в чикаго в богатом до да, пользуясь всеми благами америки и рассуждать о том какой замечательный владимир путин и как хорошо там люди живут не испытывая на себе то что испытывают люди которые живут там а сейчас мы уходим на рекламу но перед тем, как мы да. идем на рекламу, я бы еще хотел посоветовать всем тем, которые любят смотреть русское телевидение и считать, что там все хорошо. Посмотрите, пожалуйста, программу «Мужское и женское» и посмотрите, как живут люди сегодня. Это 21 век. Посмотрите, как там живут люди, в каких условиях. Вы не смотрите кино, где вам показывают красивые квартиры, дома и замки. Посмотрите Московский, вот эту программу. Подмосковская, под Рублевка и так далее. Да. Да? Просто посмотрите, вот люди, живя в Балашихе, это буквально 20 километров от Москвы. Посмотрите, как там живут люди. И вы сразу все поймете. И вы поймете, что Путин не настолько уж замечательный хозяин своей страны. Как, впрочем, и собянин, который считает себя хозяином Москвы. Вот и все. А сейчас реклама. мы возвращаемся в передачу политинформанию ведущий геннадий брумер и эдуард мы сегодня обсуждаем обнуление срока владимира путина и вообще то что происходило в россии во вторник перед тем как мы начнем принимать звонки хочу еще раз попросить попросить наших радиослушателей тех кто будет звонить вы можете поддерживать путина вы можете поддерживать то что происходит в россии это ваше право единственное что вы не можете это в прямом эфире хамить и оскорблять и, и использовать ненормативную лексику это само собой поэтому пожалуйста вы хотите высказывайте свое мнение культурно красиво а, как говорится мы его можем мы с этим мнением можем быть не согласны но это ваше мнение но как только вы переходите на хамство и оскорбление мы будем сразу же отключать те, те кто меня услышал они знают о чем я говорю а возвращаясь к теме нашей передачи хочу напомнить кстати то что вот гена говорил после путина да, всплывет очень много интересного то что всплыло после смерти сталина я думаю что понимаю тех людей которые жили при сталине который для которых сталин был выдающийся значит и до сих пор кстати, у многих людей он выдающийся сейчас просто его называют выдающимся менеджером а тогда он был выдающийся государственный деятель и так далее и так далее похороны кор сталина огромное да. количество людей значит его хоронили и давка и так далее это все история а потом вдруг в шестом году благодаря определенным политическим значит, течением тому, что это нужно было, оказалось, что существовал кут личности Сталина. Оказалось, что расстреливали людей неправильно, началась реабилитация, что многие люди просто так отсидели в лагерях, что и то-то, и то-то, и то-то, и то-то, и то-то, и то-то. Вот та же история, та же история повторится с Владимиром Путиным. Я в этом абсолютно уверен надо просто набраться терпения и подождать история учит тому и... что ничего не учит, да Да. и кстати самое интересное что те же люди те же люди которые его сегодня подымают значит как великого до да, великого деятеля а, они же первыми будут плевать в его историю в его жизнь в его дела первыми оправдывая себя и свои поступки, поступки. Поэтому то, что Владимир Путин натворил и продолжает, как говорится, свою глубокую деятельность, ведет к тому, что Россия, как страна, распадется на мелкие княжества. И все вернется в 8-9-10 век, когда Россия, как говорится, была, состояла из таких мелкоудельных княжеств. Кстати, для многих очень рекомендую пересмотреть или посмотреть фильм Андрей Рублев, великого режиссера Тарковского. Очень интересный фильм. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. А, добрый день. Да. Ребята, для того, чтобы вскрыли дела Путина, нужно, чтобы появился, ну, хотя бы такой, как Хрущев. Появится? Появится а, обязательно. Вопрос в том, когда и будет ли это еще кому-то интересно. Это будет всегда всем интересно, потому что есть такое понятие, как месть. Люди всегда за свои потери, за то, что это захотят отомстить. Это было, есть и будет. Это заложено в психологии людей. Будет такая политическая конъюнктура. Так вот. что... Ну, вообще-то, если он появится лет так через 100-150, я думаю, что это же может Нет, быть. Нет, Анечка, не появится. Я я, я могу вам сказать, э, ну, будем так говорить, э, в процентном отношении, может быть, где-то процентов 70, что этот человек уже есть в этом окружении. Уже есть в этом окружении, в его окружении. И настанет момент, когда такой пляшущий типа Хрущев, да, такой как бы Никитка, э, Никитка да, вдруг возглавит страну, и единственным, и как говорится, виноватым во всех то, что а, происходило, будет именно Владимир Владимирович Путин. Именно. И, тем и же... народ, да. и народ скажет одобрям. Народ на... в любом и, случае. И, и, да. С тем же хором, которым они его любили, а также они его и будут хаять. Ну я говорю, что народ в любом случае скажет одобрян. Ну, так что... менталитет, менталитет что, русского что не народа. появился, Да? спасибо спасибо понимаешь эдик во первых надо дождаться как я понимаю 36 -го года вообще 36 -й, 37 й год такой знаковая цифра для россии это будет это было бы интересно Потому что 84-летний Путин к этому времени будет на троне уже больше, чем, например, самый известный зимбабвийский лидер Мугабы, который был 25 лет и в 90 х по считай, даже больше. Ну, 30, 30 лет, но его просто избр избрали в 60 90-е лет он еще пере сумел переизбраться у прогрессивного зимбабвийского народа на очередной президентский срок. А, Ну, ты же знаешь, что президент в России это больше, чем президент. Это царь, это, значит, а так как в России власть от Бога, значит, Бог захотел. Кстати, вот они сейчас, если ты помнишь, они сейчас хотели внести поправку, да, в Конституцию, что а, русский народ, это внести Бога и ассоциировать русский народ с богом uh, только во первых бог был не указан какой то ли мусульмане то ли россияне то ли даже иудеи которые там живут то есть они это не захотели но продвинули кстати в поправку интересную вещь как русский народ значит единственный образующий народ это, этой страны на образующий. образующий народ этой страны, забыв про татар, башкиров, кстати, татары воздохнули по этому поводу да, да, вот что там якуты живут, много национальностей, вот, но при этом самое главное, как мне кажется, вот то, что они решили. И самое интересное, за пару дней один из политологов, есть такой известный сейчас популярный политолог Валерий Словей, сказал, что да, наверное, если захотят, это сделают, и это сделает какая-нибудь популярная Ткачиха. И как мы понимаем, Ткачиха была найдена. Потому что Валентина Терешкова, как известно, бывшая ткачиха, которую внезапно э, послали в космос для решения вопроса, как там, как, как женщины проявляют себя в невесомости. Но ну, я думаю, сейчас ее тоже послали в какой-то степени в космос, в современный космос, да, чтобы, как говорится, она сообщила народу о том, что э, и... К... Терешкова вообще интересная женщина, она каждый раз при каждом новом правителе а, сообщает волю народа то ли это раньше был советский народ то ли сейчас это богообразующий значит русский народ российский народ она всегда а, терешкова она, она, она такой власть такое да? впечатление что слетав в космос она кого-то там увидела вот и сознание ее и помутнилась того времени но она неплохо пристроилась при любой власти да, поэтому, ну, как мне кажется, Путин, во-первых, надо сказать, что Путин не высказался однозначно насчет того, пойдет он в 2024 году э, на очередное президентство, обнуленное президентство или нет. Он будет э, э, эту ситуацию рассматривать. Ситуация настолько выглядела неказисто и некрасиво, что уже второй день все э, спикеры, Песков, Володин пытаются как-то оправдать то, что они сделали, потому что об этом речи не шла, вообще ни об этом никто не говорил, об этом сказал только, если ты помнишь, Сурков, да, помощник, бывший помощник Путина, видимо, он что-то знал. А такой известный журналист и руководитель Эхо Москвы Алексей Венедиктов, посмеявшись над всей ситуацией, сказал, а вот ты видишь, как относится Путин к своим приближенных. Он их считает конюхами, обслугой, потому что было сделано, видимо, заказ шел на одно, а в результате вылилось все в другое, в единоличную власть. Хотя, вот я бы предложил нашим радиослушателям позвонить, и в связи с сегодняшними событиями коронавирус, падение рубля, падение нефти, вот как это видится условия жизни, вот как сейчас у них будет вот в новых условиях экономических, как русский народ будет к этому всему относиться, российский народ. А почему ты считаешь, что они новые? Они уже были там. Там рубль был 80, то ну, есть 80 это, рублей и доллар. Это было, по-моему, в каком году? 2016. В 2016, ну, буквально пару дней, Нет, он... ты что... Там было, там 25 рублей э, был баррель, баррель до этого нефти, где ну, у них рубль пошел до 80, да, до, да, почти до 100 рублей. Э, но это было действительно единое такое единовременное падение. Да, Вопрос да. в том, как долго то, что нам выгодно, падение нефтяных котировок и падение рубля, как долго это продержится. Потому что если это продержится в долгосрочной э, перспективе, да, угу. то... Цены, вот они объявили сегодня цены на бытовую технику, на фармацевтику, э, на хлеб, uh -huh. потому что хлеб состоится из иностранных ингредиентов, uh -huh. делается. Э, да, это могут цены поползти не просто э, там, в 1-2%, это uh -huh. от 10 до 30%. Uh -huh. на Поэтому uh -huh. народ в то время бросился покупать бытовую технику, телевизоры, холодильники, стиральные машины. Просто бросились, почему? Потому что... Они сейчас уже бросают в преддверии повышения. Ну, давайте, во-первых, напомним нашим радиослушателям, что Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, по-моему, да. да, объявили экономическую войну России. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Рассудите, когда никогда не, хоро... не жили хорошо и не привыкать не нужно. То есть и им не нужно, и не нужно жить хорошо. А я хочу сказать, да да, да, да мой слушаем говорить что вот этот день который вам звонит я большой скептик не такое впечатление что он работает на вашем радио его специально посылает чтобы он вас завел у меня я, нет он, нет нет я вам скажу где дин работает есть такая организация Раша Тудей, и вот у меня такое впечатление нет, нет, что нет, он работает именно на russia быть? С таким рассудком Может, я вас уверяю, я вас, я уверяю, я вас уверяю, может. Вот что во что, что я выходит? могу поверить, да? Он у нас абсолютно, ну, нам такой человек абсолютно не нужен, потому что это просто, если я серьезно говорить. Отчинить, другое мнение. Не, не, не, не, ни в коем разе. У нас культурное радио, поверьте У нас для этого есть я, чтобы <свят> сказать другое мнение. Ну хорошо, спасибо. Да. спасибо вам большое. да я я верю в то что скорее всего он работает на рашу туда и маргарита симонян ему отстегивает какое то выражаясь по-русски бабло это я будем так говорить говорю не утверждаем поэтому ну, если человек так звонит постоянно переходя на такие как говорится но ну, работники него не да. очень хороший давай мы, дальше да давай мы вернемся к тому что случилось с нефтью сегодня русские власти а, отнекивались в лице премьер-министра мишустина что это не они спровоцировали падение нефтяных а, цен а, известно известно что Новок, а, министр по энергетике энергетики да, который отвечает за всю эту сферу он а, просто очень грубо покинул зал заседания где решался вопрос о снижении добычи нефти а принц саудовский принц пытался Дозвониться до президента Путина. Есть звонок. Например. Есть звонок. Ну продолжим потом. Добрый день. А, это да, Ань, да. А, Ребята, вы знаете, я вам скажу, восемьдесят рублей за доллар – это не предел. В девяносто четвертом году, когда мы уезжали, доллар стоил сто сорок пять рублей. Мы, Аня, мы, мы говорим а... о совсем другом. То, что было в девяносто четвертом году, это было двадцать шесть лет назад. То, что было вчера, уже забывается. Люди живут обычно сегодняшним днем. Если сегодня доллар стоит 85... Да, рублей то кто вспомнит о том что было там в девяносто четвертом году девяносто пятом тогда тогда это не предел. это нет нет это не предел будет еще лучше нет тогда это было обусловлено теми условиями развал страны новые экономические условия в россии поэтому это было понятно но сейчас когда пройдем такой путь и вроде бы как россия а, золотым дождем умылась, понимаете? То есть за последние нулевые годы такие котировки нефтяные были, до 140 доходило. При этом нищий народ. Как это можно объяснить? А, понимаете, это то есть. Э... С терминами «золотой, золотой дождь, ладно. Ну, это золотой дождь, да. То, что в начале 2000 годов Россия получила от цен на нефть. Я понимаю, просто есть еще второй смысл. Ну Но может да. быть. Спасибо спасибо. в пользу Спасибо, что звоните. Два мы дальше продолжим. Дальше, что что я закончил на том, что саудовский принц пытался дозвониться до Путина и решить с ним вопрос удержания нефтяных котировок и продления вот этой вот этого соглашения ПЛАС. Но не дозвонился. В результате они даже не, не предвидели, что падение нефти, нефтяных цен будет таким серьезным. И многие аналитики говорят, что уже после этого сам Путин звонил а, Саудовскому королю, а, чтобы сдержать и вернуть все на круги своя, но не дозвонился. Как известно, а, Саудовцы зафрактовали пять дополнительных а, танкеров и дают сейчас скидку. Вот сегодня даже было объявлено, да, что двадцать 25 а, долларов за баррель, да? Да, это, это, это, это, возможно, это возможно. Поэтому, значит, саудовцы конкретно объявили экономическую нефтяную войну а, России. Для них это комфортно, как я понимаю. 20 долларов за баррель это может быть немного, но достаточно комфортно. Так же, как русские думают, что американцы, американские сванцевики выйдут, скажем так, из бизнеса. Ну, кто-то выйдет, а кто-то нет, потому что таковы условия бизнеса, сванца, добычи сланцевой нефти, что ты эту дырку буришь, добываешь, если что-то не так, цены не так, ты ее закрываешь, и идешь бурить новую, и потом возвращаешься к старой, то есть технология прогрессивная современная и очень легко значит, возвращается ко всему к тому что ты бурил раньше. в россии не так на севере ты не можешь снова бурить дырку потому что если ты ее оставил все она покрывается вечным льдом и бурить уже невозможно поэтому в, в нынешних условиях как владимир путин будет справляться с экономическим надвигающимся кризисом. Давай напомним просто, что в бюджет заложено 42 доллара или 45 да, долларов. 42, да, 42, 42. 42 и... доллара... Они уже на 10 долларов меньше вот сегодня последние торги. А, нефть упала конкретно до 32 с 35. Вот, поэтому они уже на 10 долларов проседают, как я понимаю, и это достаточно, значит, Фидун, Леонид, Ле, Леонид Федун, один из нефтяных магнатов России, сказал, что Россия теряет в день 100-150 миллионов долларов на вот проседании нефтяных цен. Поэтому как они будут сейчас справляться, ну, видимо, они знают, наверное, что они делают. Вы не забывайте, что тогда, в шестнадцатом году, у России был сумасшедший резервный фонд. Потому да. что после 110 долларов за баррель, да. они же откладывали там чуть ли не 60% процентов в счет резервного ну, фонда. Ну, у них и сейчас есть э, национальный фонд. Э, Нет, фонд, -то -то есть, ФНБ, называется. Да, де, фонд есть денег. Нет, почему? Потому что. <с aspire> <связания> не так и немного зарабатывали последние 3-4 года, <связания> понимаешь? А сейчас, если она упала, уже неоткуда брать при вот этом, эту разницу. При этом надо выполнять свои социальные обязательства, конечно. которые Путин озвучил, кстати... И записал э, в Конституции. Да, в 15, 15 <связавец> января, где он озвучил о теплых обедах для школьников mm -hmm. и тот же мат капитал, Все это надо будет э, э, население кормить, Наверное, у них какая-то... его называют сказочным сейчас. Может быть, он что-то придумает. Нет, ничего он не придумает, потому что придумать можно только тогда, когда есть деньги. Хотя, будем так говорить, Владимир Путин сделает такой же финт, как он делал в начале 2000-х годов. Он соберет свое ближайшее денежное окружение и даже не ближайшее, а, как говорится, всех, кого только может, и скажет, ребята, давайте скинемся на, как говорится, на помощь э, бедным и э, страждущим. Вот, поэтому я тоже это не исключаю. Но сколько там могут скинуться, правильно? То есть это не, не ради не то... чего они обогащали, да. чтобы потом скидываться. Да, это это не те деньги, которые могут спасти многомиллионный российский народ, который, кстати, от всей души э, поддерживает э, Владимира Путина в его э, деле. Хотя вот. этих я не исключаю, что могут быть внутри элитной а, значит борьбы в, а, в высшем эшелоне власти а, какие-то идеи по устранению Путина от власти, я имею в виду отодвиг, а, чтобы его от, отодвинуть, а, сместить. Что сместить, правильно, сместить. Вот, поэтому это еще тоже вопрос большой. Может быть, это была и ошибка объявление о обнулении сроков э, явно многие элитные группы недовольны тем что идет консервация политики российской что ну, никто то есть политики не будет скажем так своими словами политики в россии не будет будет царь будут подданные по старой, к сожалению русской традиции ну и все. И, значит, будут ждать, когда его вынесут вперед ногами, как это мы уже видели в своей этой истории, да. Каждый год э, мы с тобой видели, 82-й, 84-й Да, гонки на, на лафетах. Вот поэтому. Да, было такое выражение в начале 80-х годов назывался Гонки на Лафетах. Вот. Не знаю, будет ли в этот раз така, такие же гонки, скорее всего, нет, но. Печаль по поводу того, что группа людей а, взяла эту страну в свое личное пользование и продолжает этой страной пользоваться, это, конечно, жалко, потому что а, с приходом в свое время Горбачева были большие надежды на то, что страна выйдет на какой-то очень европейский мировой уровень, что у этой страны будут какие-то новые достижения и в плане культуры, и в плане техники, и в плане науки, науки и, и, и, спорта, и, и в общем далее. они станут демократической страной, да, с, а, со сменяемой властью, с, тем, с теми возможностями, с честными которые, выборами, да. которые а, дает а, Такая власть. Оказалось, что все все это законсервировано. Люди, которые со своим менталитетом советским управляют этой страной, они не могут дать а, стране будущее. Есть один звонок, одна минута осталась. Да? Давай, Ген, будем резюмировать, да? А, ну, резюме очень простое. Вот тебе, бабушка и Юрьев, в день. Путин навсегда. Насколько навсегда мы это посмотрим? Время покажет. А, денег нет. Помните выражение, да, денег нет, но вы держитесь, держаться будет не за что, потому что денег не будет вообще. И это будет, кстати, очень плохо для этой страны, по той причине, что бедная страна, это всегда страна агрессивная. Всего вам всем самого наилучшего, всего берегите хорошего. себя, хороший день, всего самого лучшего. До свидания.